Сегодня мы также говорим о джангаре. Джангар и его 12 героев-сподвижников – это воплощение истинной воинственности пробужденных воинов. Что за истинная воинственность и что за пробужденные войны? Истинная воинственность, в первую очередь, это не навыки ведения боя или навыки ведения войны. Истинная воинственность воплощает в себе силу достоинство и пробужденность, которые изначально присутствуют в каждом человеке, абсолютно в каждом человеке. И эти силы позволяют в человеке увидеть бесконечные ресурсы, силы всегда доступных этому человеку. Вот, если мы посмотрим на себя, если каждый посмотрит на себя без какого-либо стеснения, без тени сомнения, если каждый посмотрит на себя, то он обнаружит в себе эти силы доступны для человека. И воплощая их в жизнь, человек тогда может радоваться жизни и преуспеть в своих делах. Ну а когда э, приходит депрессия, когда мы подвергаемся депрессии, бессилию или теряем вдохновение, то получается нападает самый злейший враг. Это страх, трусость. Собственный страх, собственная трусость. Корни этого страха идут из ума. Ну а заносчивость, задиристость, дрожливость это всего лишь другая сторона того же самого страха. Это страх оказаться слабым в глазах других людей. Правильно? Это же тоже самый страх. Так вот, это истинная воинственность. Пробужденный воин. Кто такой пробужденный воин? Кто идет по этому пути? Для того, чтобы идти на пути пробужденного воина, следует понять сначала, кто я, задаться себе вопросом, кто я? Кто ты, кто он, кто я в первую очередь. Вот если мы посмотрим, разве я – это имя? Вот один человек называет меня по имени, другой человек по имени, отчеству, третий по фамилии, четвертый там кто друг близкий по, э, по имени, уменьшитель в форма, форме, кто-то по прозвищу, кто-то там еще что-то про меня придумал и так далее, и так далее. Это говорит о том, что я – это не имя. Дальше. Разве я – это тело? 20 лет назад я был метр с кепкой, сейчас метр 70, а лет через 50-60, ну чем позже, тем лучше. Мое тело вообще будет кормом для червей и удобрением для растений. Значит, мы можем сказать, что я – это не тело. Разве я – это ум? Ум – символ ума, суетливого ума – это обезьяна, который суетится, суетится, суетится и ничего не делает. Вот это ум. Все мысли человека приходят извне. Как облака в небе, они приходят, уходят, приходят, уходят. Или как волны в океане. Они сверху на поверхность приходят, уходят, появляются, исчезают. А океан? А небо? Так вот. Понять, кто я, это уже дело каждого человека Поняв природу ума, человек может переступить через, ограни... через ограниченность ума, через э, свои собственные страхи, через негатив, потому что все негативное рождается в уме. Ум – это как инструмент, он как рука. Рукой я пользуюсь, мне надо сжать кулак, я его сжимаю. А надо, я просто его отпустил, и все. То так же следует обращаться и с умом. Ум. Отличный, самый лучший инструмент, но самый плохой хозяин. Далее. Так вот, человек, полнявший природу своего ума, при этом проявив бесстрашие и отвагу, тот человек может называться пробужденным воином. И тогда человек может увидеть радость жизни, может принять в себя эту жизнь и жить бесстрашно, с радостью и с позитивом. Истинная воинственность и пробужденные воины это относятся к Джангару, к его героям-сподвижникам. И вот бытует мнение даже среди представителей нашего народа о том, что буддизм сделал наших предков мирными и невоинственными. Так вот, что я хотел на это сказать. Сам основоположник буддизма, Будда Шакьямуни, он сам был из касты кшатриев. Кшатри – это каста царей и воинов. Сам Будда, а до того, как он стал Будда, его звали Сидхарха Гаутама, он э, был совершенен в девяти мужских достоинствах. То есть в девяти военных мужских искусствах он был совершенен. Кстати, э, в джангаре Хардокшин э, есть такие слова в восхвалении благодаря строгого саналу. То есть совершенный в девяти мужских достоинствах. То есть понятно, да? Кому эта отсылка идет? И сам Будда Шаке его питит Шак Ясинха. Халенгар Болхла Шакьян Арслын, то есть лев из рода Шакья. И действительно, если посмотреть, то Будда смог победить Мару. Мара олицетворяет негатив омрачения ума. Смог победить, смог произойти, переступить через, через свой ум и пробудиться. И абсолютно каждое существо имеет потенциал пробудиться. Абсолютно каждый. В том числе и каждый человек. В христианстве да, говорят, Бог есть в каждом человеке. Да? В буддизме мы говорим, природа Будды есть в каждом живом существе. Так что э, каждое существо, в том, том, в том числе и люди, могут достичь этого, э, достичь пробужденности, стать пробужденными воинами, показать истинную воинственность и таким образом нести миру любовь, сострадание и добро. Если посмотреть на джангар, на эпос «Джангар», если говорить о истинных джангарчи, то раньше джангар ведь передавался в устной форме, а сейчас он есть текст, написан на, э, на бумаге. Раньше джангар был, э, как сказать, доступен именно джангарчи, потому что они знали текст и могли размышлять о джангаре, о поступках героев. Вот если мы говорим истинный джангарчи, да, его, как я раньше говорил, он должен суметь, э, суметь показать в э, общих, общих чертах страну, бомбу, э, героев, дать характеристику героям, исполнять должен был, уметь исполнять песни. Но э, джангар -э, деятельность джангарчи этим не ограничивается. Потому что, зная тексты, он мог размышлять с точки зрения, ну, с точки зрения морали, с точки зрения, и с точки зрения... Тхармы Он мог размышлять Почему герои поступают так В определенном нет, почему по-другому Даже если мы посмотрим, то Многие поступки героев противоречивы И поэтому вот Как один мой старший товарищ, мой друг Он мне сказал На поступки героев надо смотреть Не привычным взглядом А непривычным взглядом То есть в первую очередь не тут раздельно Не привычным взглядом, как мы привыкли э, Смотреть сериалы, фильмы а непривычным взглядом. То есть понять, что в буддизме самая главная мотивация. Да и не только буддизм, а вообще, наверное, жизни мотивация. И понять, что их мотивирует, почему они так поступают. И джангарчи мог э, анализировать их поступки и думать об этом. Но сейчас, в наше время, джангар написан на бумаге, поэтому у каждого есть доступ к джангару. Но чтобы разгадать вот эту вот суть, смысл, Uh, наверное надо, ну как я уже ран ранее говорил, надо развиваться в соответствии с традиционной культурой, то есть люди знающие о буддизме, практикующие люди, да не только буддизм, вообще люди с высокими, uh, с высокой нравственностью, uh, такие люди могут разгадать какой-то код Джангара, понять его суть. Хотел кое-что сказать и не побоюсь я этого сказать, слух и Увидят, если увидят монголы или буряты, то можете мне написать. Я этого не побоюсь сказать. Потому что я в этом абсолютно уверен. Абсолютно. Среди всех монголов самые воинственные – это айраты. Верно, верно. Среди айратов самые воинственные. Вот айраты, есть айраты в Синьцзяне, в Западной Монголии, айраты во Внутренней Монголии, айраты в Киргизстане. И мы. Из айратов самые воинственные – это калмыки, мы, халингуты. И я в этом уверен. И у нас, вот у нас есть три великих имени. Три очень великих имени, известных на весь мир. Первое имя – это Монгл. Весь мир знает Чингисхана, весь мир знает о Великой Монгольской империи. Весь мир абсолютно. Это наше первое имя – Монгл. Второе имя – Вюрт, то есть Айрат. Вюрт. Когда Великая Монгольская империя распалась, образовался Айратский союз, Союз четырех Айратов. И этот союз э, наши предки не давали покоя чингизидам ни на востоке, потому что и монголами, восточными монголами управляли потомки Чингисхана, ни с другой стороны. То есть у чурских народов ими тоже управляли чингизиды. И э, Галдан Баштухан, когда была Джунгария, завоевал восточный Туркестан и обложил данью соседствующие народы. Айраты Объединившись, даже с Волги наши калмыки пошли в определенное войско, чтобы захватить Тибет. Айраты объединились, захватили Тибет и посадили на престол Тибета Далай-Ламу. Это сделали айраты. То есть вся Азия знает, кто такие айрат Айрат. Это наше второе имя, «юрд». И третье имя, «хальмык», это наше имя. Тоже не менее великое имя. Почему? Вот некоторые говорят, мы, мы должны называть себя айратами. Да, в последнее время говорят, мы не калмыки, калмыки нас так называли. Но, кличка. Кличка, да. Но, а что скрывается за этими именем? Хальмык. Э, первыми в Европу буддизм кто принес? Халимгут калмыки. Далее, э, наши предки Халимгут были э, стояли на южных рубежах Российской империи. Верно? Верно. Наши предки прошли по всей Европе. И Эврианирян Турулсенбяджи, Дудулсенбяджи. И свое имя прославили во всей Европе. Даже в Париж, как вы знаете, вошли первыми Халингут. То есть, это не менее великое имя. Калмыцкий хан первый в Европе издал указ о всеобщем образовании. Дон -да шахан. Только после его смерти, через несколько лет, австрийский король издал указ о всеобщем образовании. Вот. Дальше, Халингут. Первые принесли буддизм. Дальше в Европу, Западную Европу. То есть, когда было э, слово из головы вылетело. После Гражданской войны, когда наши многие белые генералы, белые вот, э, калныки, участники белого движения, они принесли буддизм в Европу. Далее, первыми принесли буддизм в Америку, тибетский буддизм первыми принесли Халингут. Это тоже не менее великое имя. Три славных имени. Монгол, Верт, Хальмук. И этим именем я горжусь, буду гордиться, так же как и своим эпосом Джангар. Калмыцкие небылицы, приметы и гадания. Три жемчужины калмыцкого фольклора в одном издании. Вышла книга, которая обещает стать библиографической редкостью. Сказка о Далунхоирхудул, 72 небылицы, рассказ-диалог Кемельхун, приметы 25-го позвонка овцы и образец гаданий Далуншинже, Гаданий по баране лопатки